Какой посыл я несу в виде практик, через практику. Вот, все, что нужно понимать, то, что дыхательные практики это всего лишь просто инструмент. Это, по сути, как вот маркер, да, классный маркер, который, который можно что-то писать, что-то нарисовать, да, что-то донести, нарисовать какую-то информацию, либо как, например, флипчат. Или как ноутбук, который, с помощью которого мы можем Работать. И дыхательные практики – это инструмент прежде всего для того, чтобы прийти, ну скажем так, надышать какое-то состояние. Вот смотрите, как работает вот эта связка три элемента. Изначально мы что-то хотим, что-то представляем, что-то представляем, о чем то думаем. И в итоге получается такая тема, что мы в любом случае формируем состояние, к котором мы хотим прийти. Это многие люди делают неосознанно. То есть вообще. То есть обычно дети этим очень хорошо владеют, вот, вот этим инструментом. То есть они хотят, они не знают, не интересуются, сколько ресурсов это потребует их родителей. Они не, не интересуются, им не, не важно, сколько это стоит что для этого надо сделать. Они просто хотят это получить, они находятся в состоянии, что «О, если я буду это иметь, если у меня будет так, как у него, как я себя буду чувствовать в этом плане?» И тем самым происходит чудо. Дети такие небольшие или маленькие волшебники. Так вот, мы сейчас немножко возвращаемся через эти практики вот в состоянии вот этих вот волшебников которые формируют реальность из себя изнутри потому что в любом случае вы же того что сейчас достигли добились то что вы сейчас имеете на данный момент вы же об этом думали когда-то давно Вот согласитесь да я прослеживал про себя вот то, что сегодня происходит, то, что происходило неделю назад или год назад, и то, что я сейчас имею на данном этапе, я об этом очень кропотливо, тщательно думал и формировал. И то, над чем вы думали когда-то давно, по сути, это функция вашего внимания. То есть вы вкладывали туда внимание и энергию, и вы получили ровно столько, на насколько у вас было энергии и насколько точно вы поработали своим вниманием и вот вот ровно настолько вы это получили понимаете да и практика вообще трех элементов она рассчитана на то чтобы первое усилить вот этот вот поток исходящего сигнала в виде состояния и настроить точность точность получения того что я хочу. Изначально нам необходимо будет создавать состояние, когда мы это уже имеем. Я уверен, что у вас у всех есть цели на сегодня, на завтра. Цели, задачи. И задача номер один — это настроить наш мозг наш мозг на режим проектора, на режим проекции состояния. Потому что мы, нас привыкли, мы привыкли, когда нас обучают в категориях достигать, ставить какие-то задачи и их решать при помощи неких логических инструментов. Но сейчас мы просто хотим потренировать наш мозг и настроить его на то, чтобы мы мыслили в категориях состояния. То есть я создаю состояние сейчас, в котором я имею то-то, то-то. Через некоторое время я удерживаю на нем внимание, через некоторое время у меня происходит то, на, на что я медитировал, какое состояние я выстраивал. И как вы думаете, за счет чего происходит вот этот самый механизм, вот я, когда я нахожусь в состоянии А, формирую цель, проецирую ее. И когда я уже получил цель, я когда у меня уже есть то, на чем я думал, на что я медитировал. Вот этот механизм, как, вот, как вот, за счет чего происходит реализация, вот какой механизм делает так, что ваше состояние начинает формировать события? Думали об этом? Да, я создал состояние, я сейчас медитировал. у меня есть то-то, то-то, меня окружают такие-то люди, я на это все медитировал, да, действительно это есть, действительно я счастлив в этом. Ну помимо тебя еще же должен, должен быть окружающий мир счастлив. Да. Это очень важно. Да, но опять же, это было заложено в моем состоянии. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, посмотри, то, что в окружающий мир вокруг тебя тоже счастлив, это твое состояние тоже ты тоже туда закладываешь, вот это все мы закладываем в состояние. И до того, как я это получил, до того, как у меня это произошло, да, это точка. Да, то есть точка А и точка В, вот, вот этот переход, какая, какой механизм он работает, думали об этом? Когда напомнилась вот эта вот э, цель достаточным количеством энергии. И потом какой-то еще отрез времени нужен для того, чтобы она воплотилась в реальность. Это механизм или что это, не знаю. Mm -hmm. Вот это. Давайте тогда уточнем то, к чему я пришел, то, что я заметил э, вот этот вот механизм реализации. Вот, вот эта штука, понимаете? Потому что мы, мы изначально имеем только вот эту данные, вот эти. Я сейчас какой есть. И мы можем установить вот эти данные, какой я буду, в каком состоянии буду. Да? А вот этих данных-то у нас нет. Завтра будут вот это подсказывать. Я расскажу это то, как я понял. Короче. А на энергетическом уровне. А как это происходит? Все происходит на том, что мы создаем на энергетике разницу потенциалов. Так вот, фишка трех элементов на энергетике за счет разницы давлений. Как мы это давление создаем на энергетике? Вот. Например, я парень, когда я жил в Калининграде, у меня было много проблем, неуверенности в себе, не выступать публично, не имение таких ресурсов, которые имею я сейчас. Вообще это был такой парень. Мы между друзьями часто прикалываемся к «Калининград стайл», ну, типа, как такой провинциал стайл». Вот. И на тот момент я вот это все начал придумывать. Вот мне нужно было вот это. Искал технологии, как это сделать. И, по сути, я применил формулу вот этих трех элементов для того, чтобы вот это все произошло. Но что произошло? Вот, вот, вот этот путь. По сути, когда мы а, в себе сгенерили состояние того человека, который уже достиг, что мы хотим, да? Мы вот, его сейчас вот оно у нас произошло, да? Мы, это, те, кто еще не делал, это будет делать чуть попозже просто сама суть, и мы э, удерживаем на этом состоянии наше внимание изо дня в день, вспоминаем это состояние, держим на нем внимание. Что происходит? Но ну, в реальности этого нет, да? Но вы упорно держите внимание на том, что это уже есть я-то я-то в этом состоянии но на этом состоянии я начинаю например на четко сформированном глубоком состоянии упорно удерживать свое внимание каждый день. И вот в этот момент мы на энергетическом уровне создаем вот эту разницу давления, потому что в реальности по факту этого нет, но я уже внутренне им начинаю являться. Понимаете суть? Если у меня э, достаточно энергии на то, чтобы удерживать это состояние, потому что энергия, она двигает нас к этим целям. То есть энергия ⁇ это то топливо, которое вот нашу наш, машину начинает приводить в движение. А у меня, допустим, есть энергия. Я, например, придерживаюсь правилам питания, занимаюсь спортом, занимаюсь дыхательными практиками. Как раз-таки мы из дыхания берем много энергии. И э, мое внимание тренировано и удерживается на этом состоянии. И я, по сути, в энергетическом поле на огромный-огромный километры в большом масштабе создаю вот этим самым своим магическим действием, удержанием внимания на том состоянии человека, которым я пока не являюсь, я создаю разницу потенциалов. И понимаете, что происходит? То есть реальности деваться некуда, она просто начинает... Э, производить и начинает создавать э, ситуации, случаи, подсылать людей, чтобы э, вокруг меня это все начало происходить и я таковым стал. Просто все зависит от того, насколько я упорно и буду э, удерживать этот вектор на этом состоянии. Или я его вообще потеряю, солью и забью на него. Мне просто не хватит энергии, либо мне не хватит внимания и все, я это брошу. Но если я буду прожимать внимание, то есть тут нужна очень хорошая тренировка внимания, функция внимания, вот это состояние того человека, которым я еще пока не являюсь, то я просто а, вызову вот этот ветер, разницу потенциалов, и реальность просто будет обязана сделать так, что я стану этим человеком, на котором я Понятно?